Ну же, ребята, давайте что пош ⁇ м небольшим своим планом. О, блядь, ты ухватишься. Ты ухватишься. Ты ухватишься. Ты ухватишься. Я думаю, ты мой маленький бог Теперь иди